Итак, предложение к итоговой резолюции Второго съезда Российского общества политологов. Участники Круглого стола «Политика исторической памяти в современной России. Возможности ограничения формирования и развития российской идентичности» — именно так называется наш Круглый стол, вопреки названию в программе, ставившегося в рамках Второго съезда Общероссийской Общественной Организации Российского общества политологов при поддержке Ассоциации Российское историческое общество, принимая во внимание значение исторической памяти для процесса формирования национальной идентичности и утверждения ценностей гражданской культуры, рассмотрев ряд теоретико-методологических концепций подходов к изучению коллективной памяти, обсудив опыт сложившихся прав, в сфере культурной политики, исторического образования и патриотического воспитания, как на федеральном... Можно сразу обществоведческого Общественного. А, Коллеги, есть принципиальные возражения по этому поводу? Я, я думаю, что нет. Ну, кстати, концепция преподавания обществознания сейчас тоже разрабатывается. Да, тем более наш же председатель исторического общества да. ее и, да. и курирует. Выражают заинтересованность в дальнейшей консолидации исторического, политологического и социологического сообщества, о чем сказал Сергей Михайлович, на площадках Российского общества политологов Российского исторического общества, с целью всестороннего изучения отечественной историко политической культуры и экспертного обеспечения государственной политики в данной сфере обращают внимание на наметившуюся трансформацию общепризнанных представлений о прошлом, сформировавшейся в период становления Ялтинско-Поздамской системы, включая частичный или полный пересмотр исторической роли СССР во Второй мировой войне и попытки отрицания Холокоста в ряде стран Восточной Европы. По первому содержательному пункту есть вопросы? Вот, кроме Холокоста, может быть, как формулировка насчет Великой Отечественной войны? уничтожения? <связь> ну, <связь> Ялтинско-Паздамская здесь взята более широко. Я предполагаю, что речь идет о тех практиках, которые имеют место сейчас в ряде прибалтийских стран на Украине. И, в принципе, связаны действительно с общеевропейской дискуссией. Если, знаете, сейчас вот недавно вышла книга тоже Алей Дасман, длинная тень прошлого, который вот как раз-таки говорится о проблемах новой европейской идентичности, о которой счет учетом и вот этих вот проблем осмысления Холокоста. Рассматривать грядущий юбилей революции как повод обратить внимание на сложившиеся в коллективной памяти представления о характере и угрозах в пределах модернизации российского общества, практиках формирования образа будущего в массовое сознание призывают ответственно подойти к осмыслению всей протяженности исторического пути ссср как глобального модернизационного проекта приняв в внимание совпадение годовщин революционных событий 1917 -го года столетия, сталинских репрессий 80-летия обращая внимание на концепцию по реабилитации жертв политических репрессий принятую в августе там очень хорошо прошлого года в проекции, а ну там а не что не делать не приходится осмотрлять в том в том культурном вы как соа глобальный модернизационный проект это позиции надо найти просто дату в 19 всей протяженности исторического пути в СССР можем убрать глобальный модернизационный проект оставив пространство для дискуссии хотите оставить? Так, коллеги могу попросить проголосовать? что есть имеется ввиду глобальный модернационный проект? я бы тоже это убрала потому что Da, uh -huh. слову, это все-таки не однажды процессы, Как и прежняя история, что вообще о главаре Да, убираете, вот этот, да? Да. Ну, хорошо. В целом я согласен, это, поэтому да, давайте, если, если возражений да. нет. Да. Приняв по внимание на совпадение годовщин, на репрессию социализма, кстати, довольно такой забытый <социализм> юбилей. Россия Россия с СССР? Нет. Лучше ограничиться, не влезая в те самые пресловутые 25 лет, о которых было сказано, оставив «за». Да, и провозглашение нужно будет Может, все-таки Россия, потому что СССР еще нет? Ну, а советского нет? советского нет. общества, да. А советского общества. Это вообще результат. 17-й год это же результат развития советского общества. А? 17-й год это же не а, результат а? развития а? советского общества. Там речь идет просто конкретно. Означение. А, да, уважаемые коллеги, там не идет Весь речь вечно? действительно Весь о конкретной вечно? государственной форме, поскольку мы помним, что сменилось несколько государственных форм и да мы, мы просто просто будем говорить о советском обществе в более широком его понимании так да. понимая недостатки коллективного творчества да <с> да Разделяя, следующий пункт разделяет беспокойность периодически возникающими противоречиями между историческими нарративами, формирующими идентичность в регионах страны и символической политикой, воспроизводящейся на общенациональном уровне это вот поправку от региональных отделений к недавним прецедентам можно отнести я не знаю, нужно ли прецеденты нам оставлять я думаю, что конкретику лучше убрать да, оставим действительно актуальный вопрос тем более, что обсуждаем мы это в Казани где столкновение вот региональной идентичности историческое и федеральное имеет место быть. Да, призывают, учитывать значимость исторических этнокультурных и конфессиональных особенностей. Всецело поддерживают успешную попытку воссоздать в памяти народа героический образ истории Первой мировой войны и призывают продолжать работу над выработкой ценностных ориентиров коллективной памяти и расширением спектра актуальных исторических сюжетов. Э, так, далее. Российскому обществу политологов предлагается... Э, так «Инициировать аналитический проект по изучению современной российской истории и политической культуры, сформировать соответствующую экспертную группу, действующую на постоянной основе». Здесь было бы хорошо написать соответствующую временную экспертную группу, да. действующую на постоянной основе. Да, да. Вот я тоже. Ну, не знаю, насколько, Сергей Михайлович, как представитель политологов теперь уже... Обязательно нужно Обязательно считаете, да? современный, может быть, не только современный. Ну, современный… Давайте оставим в той формулировке, поскольку это мы адресуем общество а политологов. Современная российская историко-политическая культура. культура. Мы говорим об исторической политике, как раз-таки историко-политической культуре, как совокупности в случае, практик. Да. В основе своей человека, а не насыщенной исторической, не исторической. Исторической и политической. Соответственно, действующую на временную. Я думаю, что это историческая культура, более обобщающая понятие, которое включает в себя историческую память... Отнюдь нет, если Историческая культура у Ретна есть, можно посмотреть. Рассмотреть возможность проведения серии круглых столов на площадках региональных отделений Российского общества политологов, посвященных региональному измерению в оценке основных событий отечественной истории. Конкретно конференцию в а уже уже запланировано а Российский есть. Да, и он... объявлял вроде как Говорилось безусловно, да, запустить мониторинг историко-политической активности в информационном пространстве с сети интернет Это тоже проект обсуждаемый, мы можем обозначить свою заинтересованность в нем, если она есть. Ну и обобщить опыт наиболее успешных российских зарубежных практик коммеморации. В течение года подготовить соответствующий доклад. Тоже если коллеги готовы за это взяться, то мы будем только приветствовать. Я думаю, за... да, да, да. -да. О Первой мировой войне речь шла да, в связи с юбилейными мероприятиями, коммеморативными, охватившими вот несколько предыдущих лет. О Второй мировой войне обсуждалось, также так сказать, призывалось обратить внимание. В, этом, в этой сфере у нас достаточно практик институтов, которые занимаются исторической политикой. Люди, а, да, про нее уж точно не забудут. А, я думаю, коллеги, мы можем на этом завершить. Я поблагодарю еще раз всех присутствующих, всех моих коллег по президиуму. Да. Спасибо вам большое.